Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре Рамен uh, Swap То есть у нас супчик и Здесь у нас он построен на базе, получается, Binance Smart контракта Smart Chain uh, В общем, здесь у нас фарминг и стейкинг. Uh, максимально все просто Максимально все понятно и Здесь на сайте минимум uh, получается лишней ненужной информации и Здесь у нас сразу как бы Получается, сколько всего заблокировано монет. А, также биржи. А, получается сам фарминг. Как мы можем ставить на x25, на x20 или x3. Сейчас очень популярны стали проекты, в которых можно получается делать фарм монеток. А, есть разные пулы. Получается, что мы имеем. Сейчас мы имеем цену токена еще а, около 9 долларов. А, конечно. Сейчас на фоне того, как все упало, цена данного токена тоже немного упала. Но цена была около 20, поэтому сейчас, как говорится, хорошая возможность как бы, закупить токенов и, получается, поставить их на фарм. А когда фарм заработает, тогда он будет вам приносить хорошие бабки. Конечно, каждый сам для себя выбирает, как подключаться, то есть какой пул делать. В принципе, все просто, никаких здесь сложностей у воз... вас быть не должно. То есть выбираем пул, выбираем фарм, какой нам нравится. Зарядили токены. Ну, максимально все просто, никаких сложностей воз... возникнуть не должно. Подключили кошелек и все. Максимально все просто и погнали. Почему я сейчас проект отрешила обоз... на обзор запилить? Потому что цена упала до 9 долларов. Соответственно, она недавно была 20 а то и больше. Поэтому сейчас хорошая возможность по дешевке купить данные токены, зарядить их в пул, и чтобы они нам дальше, скажем так, двигались, делали бабки. Попадаем мы на CoinGecko. Здесь у нас, как вы видите, график, какой у нас он был. И получается, у нас было падение. Сейчас мы опять в самой нижней точке. Соответственно, почему я говорил, что можно сейчас будет закупить данные монеты. В общем, у нас имеются биржи Hotbit и Swap. Объемы торгов у нас очень просто впечатляют. Не то, что впечатляют, даже, а очень даже огромные люди заинтересованы в данном проекте. Особенно сейчас, когда цена токена упала, можно будет неплохо на этом прикурить. В общем, что у нас дальше? Есть CoinMarketCap как вы можете наблюдать, точно так же пиковая за сутки была цена 20 баксов. То есть, он примерно по этой цене и двигался. Сейчас он упал до 8.80, там около 9 долларов. Соответственно, я же говорю, можно зайти, закинуть бабок и уйти в хороший плюс. Имеем твиттер, имеем телеграм. Телеграм, я думаю, сейчас нет смысла показывать. Там просто обыкновенный чат. Люди между собой общаются по поводу данного токена. Не все, конечно же, хотят сейчас его закупить, чтобы потом пойметь хорошую прибыль. Здесь вы можете наблюдать за новостями, за обновлениями. В принципе, у нас как бы на этом все. Ребята, будем подходить к концу. Напишите в комментариях, что вы вообще думаете по поводу фарм токенов. Нравится вам такая тематика, не нравится. Может, я буду больше таких видео пилить, чтобы вы как бы сразу понимали, если кому-то нужна быстрая прибыль, можно ее здесь сделать, на этих данных токенах. На этом у меня все. Поэтому всем удачи, всем профита, всем пока.